Здравствуйте! Сегодня мы познакомим вас с Александром Михайловичем, который пришел ко мне месяц назад, да, приблизительно, на прием. Пришел, ну расскажите, какой вы пришли. Ну, колени, ноги болели, еле поднялся по лестнице на ваш третий этаж. Состояние было подавлено. А сейчас плясать могу, часто говоря. То есть болели колени, да. то есть и это мешало двигаться, мешало работать, да. мешало жить. Да, да, да. Сейчас все хорошо, замечательно. Вы же еще почистили организм. Да. Биохромом тротили сделали. Да, да, да. да. Сделали. Похудели? Сколько Похудел. ушло? Похудел. Килограмм десять. Да. Килограмм десять. Да. Вот, ну, Александр Михайлович он помолодел реально, то есть вот я смотрю на него, какой он был нас было, конечно, тоже снять, и как он сейчас. То есть разница очень большая. Действительно, орел. Вот, мы это видим. И именно поэтому засняли тоже, для того, чтобы поделиться с вами, собственно, вот, вот этим эффектом.